Друзья, коллеги, добрый день. Сегодня у нас 15 марта. В этот очередной солнечный день мы проводим презентацию по движению Gift of Legacy. Сейчас вы увидите, каким образом можно получать результаты и прокачивать себя и свои возможности с помощью отдавания. Итак, включаю презентацию и поехали. Итак. Что же такое Gift of Legacy? И о чем мы сейчас с вами будем говорить? Прежде всего, это подарочная деятельность с определенным алгоритмом, встроенным таким образом, чтобы практически каждый мог получить результаты, наслаждаться изобилием. И вы узнаете о таком простом, известном всем секрете, но еще раз его узнаете, увидите и узнаете, который изменил уже Жизни многих людей. Вокруг меня точно это десятки, а может быть даже уже сотни людей, кто смог реально поменять свои возможности и с точки зрения финансов и с точки зрения психологии, скажем так. Сразу хочу предупредить, то есть данная презентация предназначена для обмена информацией. И она не может быть истолкована как финансовая консультация. То есть это будет все на примерах, именно, а не в виде какого-то обучения или назидания. Да? Приведенная информация предназначена для того, чтобы дать примеры того, что может ожидать участника этого движения. И их мы, естественно, разберем. Итак, что же такое, в принципе, подарок глобальная подарочная активность? Такие большие слова, очень такие объемные. Да? Что же это в реале? Я... И вот как история такая вечной экономики дарения еще дополнительное определение. Вы все знаете, что. В разных народах, в, разных, в разные времена всегда существовали определенные вот такие действия в виде складчины, когда община в городе, в деревне, там просто какие-то сообщества приобретали по очереди друг к другу определенные материальные блага, да, то есть скидывались, грубо говоря, на что-либо там приобрести там. Что-то серьезное, что не может человек за одну, за один свой месячный доход купить, да, там, окей, предположим там машина, да, или там мебель в один месяц одному купили, в другой месяц другому, в третий третьем в итоге через год все с полученными материальными ценностями и в то же время не нужно было заниматься какими-то финансовыми системами, банковскими переводами, там, фьючерсами и так далее. То есть не нужно быть мегаграмотным финансово, чтобы это все сэкономить, сложить и так далее. Да? Вот. И эта система, вы знаете, она работает, она проверена временем. Вот тут э, очень похожая история, вы сейчас подробно узнаете, как это все выглядит. Э, естественно, когда э, вы делаете подарок какой-либо, отдаете э, мир так устроит, что он сразу видит, ага, в этом месте началось отдавание, поток энергии начинает расширяться. И вам дается больше. Не от того даже места, куда вы отдали, а в принципе от Вселенной. Да? И это не пустые слова, вы сейчас дальше поймете, как это работает. Естественно, улучшается настроение и у вас, и у тех, у кого, кому вы подарили от души, от сердца к сердцу, да? сделали какой-либо подарок, даже неважно какой, какой. Вот, тем более, если это финансовый подарок. И Идет мы про созидание, то есть это движение про созидание. Соответственно, когда есть созидание изобилия, там внутри появляется саморазвитие. И вот тут, казалось бы, какое саморазвитие, Дмитрий, о чем ты говоришь? Вот вы дальше увидите и поймете, как это работает здесь, когда люди реально начинают на простых вещах развиваться, прокачиваться да, в очень важных моментах, которые здесь присутствуют. Итак. В конце я покажу результаты мои э, за 16 дней в этом движении. Вот. Сейчас немножко еще теории, и потом перейдем сразу к цифрам, к практике. То есть вы буквально за 10-15 минут поймете, э, в чем здесь смысл, как все это устроено. Итак, еще раз повторю, что э, финансовые подарки используются во всем мире, практически во всех государствах. Конкретно вот этот алгоритм и вот это движение работает с 2009 года. И уже более 700 тысяч человек – участники этого движения. Еще раз повторюсь, что это не, не какая-то отдельная юридическая компания или какой-то принцип бинара, или какой-то принцип матричной системы. Здесь совсем все по-другому. Вы далее узнаете, это как это работает. Здесь стопроцентная легальность. То есть нет никаких моментов, которые бы, ну, как бы давали возможность усомниться в том, что здесь что-то не то. Вы опять же дальше поймете, когда я объясню подробно, да, вы поймете, насколько все просто устроено и почему оно ну, как бы не может быть нерабочим моментом. Да. И По сути, мы находимся немножко вне системы вообще финансовой, как таковой, вот, в виде банков, в виде каких-то корпораций, которые управляют финансовыми потоками. Понятно, мы чуть-чуть зависим от принципа перечисления друг другу в государстве и так далее. Но, опять же, вы поймете, почему это нас касается только в, техни в технической стороне, а не вот глобальной идеи. И эту идею, и этот, этот, это движение, оно ну, не особо зависит от валюты или еще каких-то моментов. Итак, идем дальше. Значит, вся система полностью децентрализована. Вот такое модное на сегодня слово. Что это такое? Это, в принципе, когда управление или какое то как бы, компания, да, она не находится в одних руках. И в данном случае самой компании юридически вообще не существует. Вот это в первый момент мозг вообще не может понять, как так. То есть мы говорим о каких-то совместных действиях, и нет юридического лица. Его нет здесь нет учреждения брокера трейдера, то есть они не нужны в этой системе. Все происходит от человека к человеку. И сейчас вы это поймете, как это происходит. Значит, по факту, что у нас присутствует, это сайт с перемещением интерактивных досок. То есть есть определенный алгоритм в определенном порядке, аля шахматном, да, происходит движение по доскам, да, и с помощью этого передвижения, ну, по сути дела, является это как организация всего момента, да, то есть не просто хаотично что-то, а есть система, да. Все, что вам нужно для того, чтобы начать, это компьютер-телефон, подключение к интернету и средства связи в виде телеграмма, WhatsApp, чтобы с вами могли связаться да, другие люди, опять же, чтобы сделать подарок. И все происходит от человека к человеку. То есть, вот person-to-person, -person, P2P, да, система, она здесь выстроена на людях. То есть, не нужно какому-то третьему лицу что-то перечислять, а потом оттуда перечислиться вашему человеку. Вообще, то есть, Вся связь происходит между людьми от человека к человеку. И все подарки делаются от человека к человеку. Это реально правда. Вот Когда я это первый раз узнал, я 15 раз переспросил, ну, как так, То есть, что не надо никому платить, а где маркетинг, а где вот от человека к человеку. И так все устроено, вы сейчас поймете, что это именно в этой простоте есть гениальность. Вот, на платформе, опять же, нет никаких дополнительных валют, токенов. Это неплохо, хорошо, они здесь просто не нужны. Да? То есть, эта информация, вот, э, нам ну, как бы, не, нет никакой, никакого смысла в этих дополнительных инструментах. Э, что важно, Gift of Legacy – это не просто подарочная активность. Вот, взяли, подарили и, что, и все. Да? То есть, тут есть два основных момента, я бы выделил так, что это именно развитие человека, когда... Человек через вот эту деятельность, он понимает, что он делает, он прокачивает вот этот большой вселенский закон отдавания и получения, и получения да, больше. Отдай и получишь с да? И э, второй момент – это постоянная, скажем, тонус да, человека вот в простых моментах, когда нужно участвовать, нужно контролировать, нужно видеть. И вот это… Здесь настолько развито, что я прям ну, сам, на самом деле, удивился, да, насколько здесь вот эта вот включенность, она необходима, для, особенно если кто хочет получать результаты ну, как бы серьезные. Да. Итак, сразу перейдем к, без воды, без всяких там танцев с бубнами, перейдем к цифрам. И сейчас вы сразу увидите, как это работает. Итак, один раз в самом начале вы из своего семейного бюджета. Дарите 100 долларов, эквивалент 100 долларов, Это происходит один раз всего лишь в проекте, в движении в этом. И после этого все какие-либо новые финансовые движения, подарки, они делаются только с уже полученного дохода. Вот. Это делается, еще раз повторю, один раз и происходит от человека к человеку. То есть, одной персона к другой персоне. Физически вы понимаете, что... Аналог ну, как бы любой валюты перечислить можно по какой-то из систем. Да, там, э, револют, внутренние платежи, неважно в какой стране это находится, то есть это можно сделать в рублях, в тенге, в гривнах, там, в евро. Да, то есть вопрос непосредственно, вы договариваетесь друг с другом, как вы это сделаете. Да. Э, как выглядит непосредственно интерактивная доска и в личный, сам личный кабинет. Сразу буду показывать, например, рисовать сейчас. Да. Вот таким образом, когда вы зарегистрируетесь по ссылке определенной, да, которую вам даст ваш пригласитель, вы, по... вы появитесь вот на такой доске. То есть начальная позиция будет позиция дарителя. вот Справа. Да. Таких людей на доске 8 человек. То есть, вот, слева 4 человека и справа 4 человека. Ваша задача, сразу же забегая вперед, ваша задача после того, как вы зашли на эту доску, связаться с легендой, в середине человек находится, и сделать подарок от сердца к сердцу, подарить ему эквивалент 100 долларов, так как вы с ним договоритесь. В той валюте, в том типе перечисления да, и так далее. И на этой доске каждый из вот этих людей, кто находится справа, 4 человека, и слева 4 человека, все связываются с легендой и дарят подарок в эквиваленте 100 долларов. Вот, вы уже... В принципе, начинаете понимать математику процесса да, первого шага. То есть, это не единственный шаг и эквивалент подарков. Соответственно, сейчас сразу может возникнуть вопрос, как быстро можно это пройти, вот это движение. И вы сейчас узнаете, как это на моем примере в данном случае, как, как быстро я начал двигаться, отдавая и получая. Да? Итак, идем дальше. Значит, Система продвижения, я ее объясню чуть позже, то есть она будет... Ну, давайте сразу тоже отметим, на, этой, на этом примере будет очень удобно. Значит, на самом деле, когда, забегая вперед, когда вот все дарители справа и слева, да, они все сделают это действие подарка легенде, то доска меняется и дарители переходят на следующий уровень строителей, потом далее на следующем уровне переходят на позицию гидов и далее становятся легенды. И вот сейчас этот путь мы пройдем с вами подробно, буквально за 5 минут вы увидите, как это происходит. Итак, всего будет на самом деле, забегая опять же чуть-чуть вперед, 4 таких доски. То есть вариант со 100 долларами – это первый шаг. Да? Что здесь происходит? Вы зашли на эту доску, подарили 100 долларов, в итоге перешли на 3, на 3 позиции вперед. Определенной системе да и стали легендой то есть вот получив 800 долларов да, как это выглядит в движении вот доска желтенький кружочек значит, это вы пришли ваша задача связаться с легендой и от сердца к сердцу подарить эквивалент 100 долларов договорившись с ним как это можно сделать технически это выглядит так что у легенды вы видите его контакты до да, связываете с ним и так вот в жизни, да, производите этот подарок, да. что происходит дальше, после того, как вы это сделали, естественно, на доске появляются другие люди, которые тоже делают эти подарки, и доска потихоньку заполняется, иногда быстро, иногда чуть медленнее, в итоге 8 человек сделали этот подарок, доска поменялась, то есть она перешла на следующий уровень, легенда пошла за своим пригласителем, вот, а вы перешли на следующий уровень, в строители, в Билгере. Вот таким образом. И здесь очень важный момент происходит. У вас появляются первые две ссылки. Вот. Вы можете пригласить этих двух людей по, двоим ссылкам, по двум ссылкам. И, по сути дела, условия проекта следующие. Приди и подари эквивалент 100 долларам легенде и пригласи двоих людей. Минимум двоих людей в проект, в движение. В это. Все. Вот это основное... Основной посыл этого движения ⁇ не 22, не 522 человека, а всего лишь двое. И если дальше, естественно, будут люди также продолжать это делать, то это будет вечный двигатель, что сейчас и происходит. Соответственно, рассматриваем дальше. Эти двое ваши пришли, они опять же связались с легендой, они не вам подарок сделали, они связались с легендой и подарили эквивалент 100 долларов легенде. Как вы понимаете, доска будет дальше заполняться, все так же сделают, и вы перейдете, доска поменяется, вы перейдете на следующий уровень уже позиция гида. То есть вы коммуницируете с билдерами, как бы контролируете ситуацию, что они свои ссылки приглашают людей, да, то есть все происходит на доске, да, то есть, если они не приглашают, тогда можно приглашать от себя вот сюда. Это мы дальше рассмотрим эти моменты, да, то есть на доске очень много возможностей, она выглядеть может простой, но на самом деле там несколько алгоритмов вложено, которые дают возможность постоянно развиваться и не останавливаться в этом процессе. Да? Соответственно, доска будет заполняться сначала там с одной стороны, потом с другой стороны. И в итоге настает то время, когда вы приходите на позицию легенды. И уже те люди, которые будут приходить дальше. Вот эти люди. Они уже будут дарить вам, каждый из них будет связываться с вами. Вот, и дарить вам эквивалент 100 долларов. Вот эти все люди по краям. Да. И как вы понимаете, результатом будет то, что вы получите, подарив 100 долларов, вы получите взамен 800 Сейчас вы спросите, что дальше. Вот мы рассмотрим, какой вариант движения идет дальше. А дальше у вас есть возможность, так скажем, выбирать без особого выбора, потому что здесь применяется принцип и то, и другое. Мне по жизни очень принцип этот нравится, когда можно выбрать и то, и другое. Вот здесь он в этом движении он очень хорошо прокачивается. То есть вы получили 800 долларов, и следующий ваш шаг будет, переход опять на доску в 100 долларов и закольцовка там. То есть вы будете на венчанной бронзе, это бронзовая доска называется, вы все время будете по ней ходить и вкладывать 100, дарить 100, получать 700. Дарить 100, получать 700. И второй шаг, вы можете перейти на следующий уровень доски, стоимость которой подарков 400 долларов. Соответственно, доход вот с первого этого движения в виде подарков у вас составит 300 долларов. Теперь я вам покажу, как выглядит это в системе. Вот таким образом выглядит система. И здесь мы видим доступ к четырем доскам. То есть, всего есть четыре уровня. Это бронзовый уровень – эквивалент подарков 100 долларов. Это серебряный уровень – эквивалент подарков 400 долларов. Это золотой уровень – эквивалент подарков 1600 долларов. Чувствуете, цифра повышается. И платиновый уровень, эквивалент подарков 500 долларов. И ваше движение все будет от доски к доске. То есть вы зашли на бронзу, прошли ее, закольцевались, остались на ней, инвести... дарите 100 долларов, получаете 700. Переходите на серебро. Здесь та же самая история. Дарите 400, проходите, закольцовываетесь и, получаете... и ходите по ней все время. Дальше делаете выбор, переходите дальше, на 1600. Та же самая история. Идет закольцовка по 1600 подарки. И мы сейчас подробнее рассмотрим в цифрах. Да? То есть нужно умножать на 8 все время. И дойдете, мы уже забегаем вперед, дойдете до 5000. Тоже будете там и дарить, и получать 5 и 8. Итак, как это будет выглядеть? то есть Соответственно, будет вечная бронза, когда вы 100 дарите, 700 получаете. И как на колесе обозрения? Одновременно это один аккаунт, это не какой-то мультиаккаунт. Не нужно здесь как бы дублировать что-то, да. То есть можно заходить с ну, семьей, знакомыми, окей, все нормально. Но вот свой аккаунт не нужно дублировать, там 15 ДИМ делать или 15 СВЕР, да? Значит, это здесь ну, вообще не нужно. Значит, 100 вложили, 100 подарили, 700 получили в виде подарков. 100 подарили, 700 получили в виде подарка. Следующий уровень сейчас рассматриваем. На 400. Входим на 400, 3200 приходит подарков. Опять же, как это работает и что делать дальше. Дальше идет ситуация следующая. Вы, пройдя этот уровень, у вас есть выбор. То есть 3200 вы получили подарков. Вы заходите на, на закольцовку в 400 долларов в виде подарков и выбираете плюсом следующий уровень в 1600, где нужно дарить. И с этого движения, с этого прохождения вы получаете чистыми подарками. 1200 долларов. 3200 минус 400 и минус 1600. Да? Сейчас покажу это в таблице, как выглядит. Соответственно, тут тоже существует вечное серебро, оно называется. 400 подарили, 2800 получили. Чувствуете объемы? Масштаб какой пошел. да? То есть 400 подарили, 2800 получили. На, на физике ощущение, да? то есть принятие такого вида подарков и уровня подарков, причем без каких-либо посредников. Не нужно перечислять, кому такие проценты платить. Это от человека к человеку. С вами люди будут связываться и дарить вам подарки. Это нужно понимать. Итак, следующий шаг. Получается уже у нас 1600. Мы заходим на 1600. 12800 приходят к нам в виде подарков. Дамы и господа, 12800 в виде подарков какой здесь шаг та же самая тематика то есть у нас выбор остаться на получив эти подарки у нас есть возможность то есть вот на 12 получили подарков мы на 1600 заходим и остаемся здесь на реинвести на закольцовке. и переходим на следующий уровень там где по 5000 доска и с этого шага мы получим чистыми подарков на 6200 Долларов. Соответственно, тут же будет, как выглядеть будет, вечное золото на 1600. 1600 подарили, 11200 приняли подарков. И так оно происходит, и все это происходит одновременно. То есть, происходят и по 100, 100 подарили, 700 получили на доске в 100, и также э, это происходит на 400, и также это происходит на 1600. То есть вы должны понимать, что это одновременный процесс одного вашего аккаунта. Да? То есть здесь не нужно э, ну, как бы в разных как бы ипостасях быть. Вы на одном аккаунте, это все одновременно происходит. Ну Еще пройдемся по 5000. Вот, 5,40 на выходе, 5 8, 40, естественно. И тут история такая, что вы дальше уже уровня нет, да, то есть есть вот этот э, крайний уровень, 40 вы получили, 5000 вложили на реинвест, подарили и ходите по этой доске. Соответственно, 35 доход ваш чистый. Как складывается, ну, вот так выглядит, 5 подарили, 35 получили, 5 подарили, 35 получили. И так мы идем по колесу обозрения, вечная платина называется. Сейчас покажу, как это выглядит на моем, на моем примере по времени и по цифрам. да. И еще покажу вот такую табличку, как это все происходит в сумме, суммировании, какие, на какую сумму подарков вы можете получить за определенное время. Итак, сейчас мой пример. Я зашел в движение 24 февраля, вот, за 16 дней получил вот такие результаты. Значит, у меня три доски свои, да, я зашел собственным аккаунтом и семью подключил, да, у меня всего три аккаунта, скажем так, которые мы все вместе администрируем. Я прошел первый уровень и получил доход, сейчас покажу, сейчас секунду, людей подключу, значит, я зашел... Тремя аккаунтами получил брута, то есть мне перечислены на мои счета 2400 долларов на мои и на счета моих родственников. Да. Соответственно, чистый доход получился 900 долларов с этого движения, как вы понимаете, потому что это мы с вами уже считали, да, то есть с 800 долларов 800 минус 100 и минус 400 в следующий уровень я да, отложил. Соответственно, с трех аккаунтов доход 900 долларов. Плюс еще за это же время я уже по трем аккаунтам прошел реинвесты. То есть там получилось уже чистыми 700 долларов с каждого аккаунта. Да? Соответственно, там не 300 долларов доход ну, в виде подарков, а 700. Соответственно, это уже 200. Это плюсуем и мы получаем 3000 долларов. Я получил подарков чистыми деньгами за период ну, 16-18 дней в движении. Вот это мой результат. Сейчас я покажу вам скрины, как это все выглядит. Вот мои доски. 25 числа доска стартовала. То есть 24 я зашел, 25 стартовала доска. Вот она. И она была заполнена уже там за полтора дня буквально, за полтора-два дня. Да? То есть вот вы видите уже все справа активированы, да? то есть они темненькие. Вот последние красники остается. когда я это нажал. Доска это уже поменялось да. Соответственно, вот еще одна моя доска э, партнера, значит, э, тоже 26 число, соответственно, тоже она уже заполнена, да. И вот третий пример, еще одна доска, 3 марта, то же самое, тоже мой аккаунт, еще раз уже на реинвести было заполнение, но здесь не все скрины, да, то есть вот примеры. То есть вот по времени у меня это все происходило, там, два три дня, пять дней, да, то есть... У меня движение шло достаточно быстро, и так у многих, у моих партнеров, кто за мной пошел, у них уже тоже закрылось по несколько досок, и они получили плюс-минус такое же количество подарков. И вот тут нужно понимать, что здесь не история про какой-то бизнес, про какую-то матричную систему, то есть идеология непосредственно отдавание в виде подарков. И это юридически также выглядит, да? то есть вы должны понимать, что это... здесь нет никакой дополнительной вот этой примеси процентов там или каких-то отчислений куда-либо да то есть мы все это делается от человека к человеку соответственно вот вариант прохода по деньгам то есть 8 человек 1 бронза еще раз я повторюсь до да, финансы 8 по 100 это 800 получили 100 отдали в круг 400 отдали в следующий уровень получили доход в виде подарков 300 до долларов на первом этапе. На втором этапе то же самое. 800 по 400, 3200 брута, 400 вернули на закольцовку, 1600 в следующий уровень, 1200 доход с подарков по серебру. По золоту 8 на 1600, соответственно 12800 брута, 1600 на закольцовку, 5000 в следующий уровень. 6200 доход, и это все плюсуем, да, вы понимаете, по первому, по второму, по третьему шагу. И четвертый шаг, 5 по, 8 по 5000, тысяч, 40 тысяч брутто, 5000 на закольцовку, 35 чистыми подарков. Итого сумма 42 700 долларов подарков за период полтора, два месяца, три месяца, полгода, да, то есть вот такие цифры здесь, да. Соответственно, что нужно понимать, и что важно понимать, что э, на самом деле вот эта история про то, что здесь нет каких-либо э, посредников, она дает возможность этой системе, по идее, ну, как бы жить вечно. Да? То есть здесь нет никакого принципа или какого-то общика, который нужно, э, ну, как сказать, или можно как-то добраться до него или с помощью владельцев и так далее да то есть здесь ну вообще не существует этой истории да? то есть и само движение потому оно происходит с 2009 года уже в этом формате да? то есть вот тут сайт был изменен то есть кое какие коррекции ведутся технические до да? с 2009 года это движение в этом формате происходит вот интерактивным до да, такой доски еще какой важный момент здесь что вот этот шаг в 42-700 в виде подарков он еще не полный. Суть в том, что когда вы проходите всю эту цепочку, сейчас я покажу ее да, еще раз, она вот это движение, когда происходит от одной доски к другой доске, вот бронзовая, потом серебряная, да, потом золотая, потом платиновая, вы это, это происходит движение в течение там, месяца, полутора месяцев, там, двух месяцев, но одновременно не забываем, что идет закольцовка в виде подарочных этих движений. Да? И что получается, когда вы прошли, вы получили в виде подарков 42 тысячи, но за это время еще закрылось несколько реинвестных досок на бронзе, на и на голде. И в итоге подсчитано, что... Еще такая же сумма чуть большая получится за это же время. То есть получается 42 тысячи мы прошли в виде подарков в, ну, как бы в одном из движений вперед. И на реинвестных досках еще 49 тысяч, то есть это плюс. То есть мы говорим о том, что за период нескольких месяцев, полугода или даже, например, года, если там медленно идти, один аккаунт это в виде подарков порядка 90 тысяч долларов. Вот о каких суммах здесь речь. Соответственно, если несколько аккаунтов, это все ну, как бы умножается. Да? Поэтому вот, вот о чем мы говорим, о каком уровне э, движения мы здесь говорим. Что важно сейчас из технических моментов? Важно прийти, подарить и пригласить двух человек по вашим ссылкам, чтобы они прошли. Это нужно для того, чтобы вы могли использовать возможность реинвестов и могли передвигаться дальше. То есть, если по вашим ссылкам не пришли люди, например, на первой доске, ничего страшного нет, вы можете прийти, опять еще раз вернуться на доску, еще раз пройти ее как бы, повторно да, и уже пригласить на ней своих двоих людей. Да? Поэтому как бы тут нет истории, что вы уйдете в какой-то тупик или как бы, выйдете на обочину чего-то, просто нужно учитывать, что эти два момента очень важны. Да? Вот. Далее. Разберем такие чуть-чуть плюсы, которые простые, и понятны, и почему этот проект он одновременно прост и одновременно очень масштабен, и это движение. Потому что изначально заложен вот этот алгоритм энергетический отдавания и принятия. То есть вы, вы все знаете, часто обучались, часто читали книжки. Начинайте нужно себя отдавать, тогда вам будет приходить Удобный сайт, это понятно, просто никаких нет перечислений финансовых, внутренних, там, да, поэтому никаких не нужно для этого сайта для, или для, этой, для этого движения, точнее, да, потому что компания юридическая, как таковой не существует. Да, для этого движения не нужны какие-то разрешительные документы, потому что этот процесс происходит от человека к человеку. Да, то есть это просто как интерактивная доска, которая управляет системой. Да, это ваша, ну, как сказать свободное желание дарить и отдавать, и получать. Да. Конечно, самый важный нюанс в том, что вот эта система и алгоритм, который встроен, да, он является ну, просто, его можно назвать даже гениальным, потому что он настолько прост и понятен, и одновременно классно работает, когда люди, которых вы пригласили, которые в вашем, в вашей команде, в вашем сообществе, ну как бы компании уже, да, в компании есть команды. Вот они притягиваются внутренним магнитом друг к другу, и в итоге те, кого вы пригласили, будут идти за вами. И в один момент вы, если у вас много таких людей, особенно, вы на реинвестной доске соберетесь все вместе, и так будет продолжаться много раз. Ну и соответственно вы понимаете, что если вы на доске вот 15 человек, вот там 12 человек друг друга знаете, то вы ее закроете вот так вот, да? подарите друг другу подарки и перейдете дальше. Вот, поэтому, э, что еще можно точно отметить, что здесь непосредственно сообщество, которое постоянно развивается, очень большое, и вы знакомитесь не только там, с людьми в вашем городе и государстве, но это и англоязычное пространство там, Европы, других континентов. Да, то есть э, Вы можете попадать на разные доски, опять же, не всегда вы будете идти прямо вот рядом всегда друг с другом, но в итоге вы придете все равно друг к другу, опять разойдетесь и так далее. И это общение, это коммуникация физическая, не просто там где-то что-то в Инстаграме подписались, да, а именно вы коммуницируете, у вас есть телефоны, ватсапы, потому что или вы отдаете, дарите человеку, да, не с помощью смарт-контракта, не с помощью какого-то там технологии, нажал кнопочку, улетела транзакция, да, а изначально вам нужно договориться с человеком, и вот это является здесь очень сильным, то есть это основа, мы все равно люди, мы социальные существа, да, которым нужно общение, и вот его полностью убирать нельзя. И многие говорят: вот давайте тут сейчас сделаем автоматизацию там смарт-контракты и так далее. Есть такие компании, они это сделали, но понимаете, все пропадает вот эта история от человека к человеку, она тогда не работает. А здесь она осталась, она работает и вот это классно, да? То есть всего два приглашения по факту нужно, минимум можно больше, но минимум, да? То есть опять же для новичков это очень классная тема стартануть, как бы начать не строить каких-то мегапланов для начала, да, то есть просто делать и в итоге получать результат. И причем вот эта скорость пути, возможность алгоритма, когда практически все дойдут до результата, вопрос только когда: там через день, там через два, как получилось у меня через неделю, как получилось у очень многих, или там через месяц, как получилось тех, кто совсем ничего не делает, просто ждет, да? Это все равно этот алгоритм все равно двигает эти доски, да, он не оставляет их куда-то в заморозку и так далее. Здесь просто вот постоянно идет движение. Да? Что нужно знать и понимать? Очень важно, что мы здесь не про гарантии, не про какие-то финансовые институты, где э, инвестиция или тоже вложил-получил процент. Тут вот этого нет. Тут идет свободная воля людей дарить подарки. И кто-то получит обратно через три дня, да? кто-то получит через неделю. Вот э, это свободная воля здесь да, выражается. Сразу забегу вперед. Налоговое законодательство и оплата налогов. Каждый в своем государстве решает это индивидуально. То есть у кого-то за подарки не нужно платить налоги, у кого-то нужно. То есть нужно разбираться с этим. И на начальном этапе там небольших цифр это просто, ну, как бы, наверное, не нужно даже заморачиваться, да, но если вы уже перешли на следующий уровень, когда там по 1600, там по 5000, естественно, нужно разобраться, как это выглядит все и какие суммы. И вот, опять же, в перечислениях, там, если это банковские или какие-то другие платежи, нужно указывать, что это подарки, да, и тогда во многих странах это не облагается никакими налогами, но здесь именно ответственность перекладывается на людей. Это нормально, никакой в этом проблемы нет, и тут еще, опять же, мы говорим о том, что это прокачка идет, да, то есть вы и здесь вырастите. да, то есть вот это саморазвитие не только в том, чтобы прийти в чат и там один раз что-то услышать или послушать презентацию, а именно уже понять, да, как вот работают э, большие деньги в государствах, да, потому что, когда вам будут перечислять 8 раз по 40 тысяч долларов, ну, соответственно, вы уже к тому времени будете готовы, я уверен, принимать их. Вот, а какие действия нужны э, от людей, которые уже приняли решение, или которые готовы принять решение, да, понятно, что тот, кто сейчас делает выбор, просто дополнительно пообщайтесь с тем, кто вас сюда пригласил, и, задайте ему вопросы, что вам понравилось, что вам не понравилось, да? вот, для тех, кто уже принял решение и уже находится на зумах вот этих, соответственно, приглашайте на зумы, у нас сейчас про проходит два раза в неделю, в 12 и в 17, будут разные спикеры и уже ведут разные люди, да, то есть, вот сегодня, например, в 17 будет Алтай вести, соответственно, подключится уже Елена Дегурова в ближайший день, да, там, поэтому будут разные спикеры, разная подача. И когда вы еще в проект зашли и ну, нюансы не все понимаете, не нужно рассказывать знакомым лично про компанию, нужно приглашать на презентацию. Потому что от вас могут это воспринять по-разному, да, и не нужно вот этих вот лишних, лишних каких-то вам заморочек, в смысле, мучить ваше подсознание, что вы должны все знать, разобраться, технически получить результат. Нет, просто пригласите людей. Вы же поняли систему, поняли смысл. Окей, донесите этот смысл не в виде своего рассказа, а в виде приглашения на Zoom. Или посмотреть запись видео. Ну, два варианта. Соответственно, когда человек посмотрит от, не от вас, а от нейтрального лица, то он ну, как бы уже поймет, он будет слушать, он будет рассматривать это как возможность, а не как продажу с вашей стороны или какое-то вот ну, как уговаривание. Да? Вот и все. А после Zoom уже вы спросите, что вам понравилось. Человек скажет, вот это-вот это понравилось, а вот это не понравилось, вот это я вообще не поняла, не понял. да? Окей, тогда давай встретимся в зуме уже с человеком, который это знает, он ответит на твой вопрос. Вот простой скрипт, да, который может приводить и приводит сюда людей. Вот сейчас там 40 человек у нас, да, 12 дней, казалось бы. И потихоньку, потихоньку вот люди не, не, не изобретают велосипед, а просто приводят на зумы. Мы рассказываем все, вы получаете своих партнеров, и все довольны. Значит, Я благодарю вас за то, что вы дослушали до конца. Скажем так, вообще сначала пришли сюда, потом дослушали, а потом уже вопросы определенные себе задали внутри. Да? И в этом движении слово «благодарю» – оно не пустой звук, оно вот пронизано все вот этим благостным движением отдавания и принятия. Да? Вот. Поэтому сейчас в следующем шаге те, кто хотят рассказать о своих результатах, которые уже получили, или задать какие-то вопросы. Вот сейчас Максим Сабуров хочет сказать… Пожалуйста, Максим, сейчас я включу микрофон, по-моему, они выключены, да? Сейчас, секунду. Включу микрофоны и а, пообщаемся с вами. Да, Максим, пробуй. Ага. Дима, благодарю тебя за мега презентацию. Как всегда, ты на высоте. Рассказал все очень подробно, популярно. И я хотел просто дополнить. На самом деле, Всегда в своих постах, в своих рекомендациях используйте именно термин, что здесь благотворительное движение, что здесь дарят подарки. Это очень важно. За Я также за 16 дней, то есть за 17 получается, я зашел в это движение на один день раньше, чем Дима, позвал Диму, позвал Алтая и за 16 дней Uh, у меня также три аккаунта, 5500 мне подарили подарками. То есть это хорошо. С побежала тут же uh, шопиться, говорит, Мы, я так долго этого ждала. Наконец-то ты нашел движение, в котором реально что-то приходит. И причем не надо много работать, не надо много каких-то движений делать. да? То есть здесь такая энергетика. У нас в чате, я просто смотрю, что люди, ну, просто каждый день э, публикуют э, «я легенда», «я легенда», «я легенда», «я легенда» и прям радуешься за людей, потому что, ну, это прям изобилие, да. И всегда позиционируйте свое движение как благотворительное, пишите в постах, что это подарок, что есть возможность подарить и возможность получить, да. Не пишите слово доход, там еще что-то, да. То есть у нас не инвест движение, не, не проект, не, не, не организация, а именно вот такое движение «Наследие», которое позволяет людям попасть в зону изобилия, так скажем. И очень хотел бы о перспективах также донести, да? Вот смотрите, в принципе, что нужно, да. То есть мне, мне, меня многие спрашивают. А есть ли какая-то проблема, которая может остановить это движение? Нет проблем, потому что от человека к человеку все идет. Потому что от каждого человека только всего требуется это не то, что пригласить, а просто рассказать об этом движении двум, двум своим самым близким людям, что есть такое движение, которое реально позволяет получить подарки от чистого сердца. Вот и все. А, и поэтому пока мы рассказываем об этом движении, оно никогда не остановится. Потому что ваши э, партнеры, да, ваши друзья, которые получают подарки и приходят в это движение, они идут все за вами. И хотел донести еще очень важное. Не смотрите на это, как на пирамиду. Это не пирамида. Это вообще не пирамида. Это интерактивная доска. Я никогда не увижу себя в доске Людей со структуры, которые стоят 60-е или там 80-е. Знаете почему? Потому что 60-й толкает 45-го, 45-й толкает 30-го, 30-й толкает 15-го. И уже 15-го я увижу у себя в структуре на реинвестных досках, который подарит мне подарок. Понимаете, как это работает? То есть верхушки здесь нет. Здесь вы верхушка. Вы, как индивидуальный человек, вы пришли в движение. И рассказываете двум своим самым близким людям. Поэтому это вы стоите наверху этого движения. И всегда это нужно понимать, потому что я, допустим, также 24 числа пришел. Это движение работает с 2009 года. И когда я пришел, мне сказали, что 700 тысяч 700 партнеров, людей уже сверху. Я говорю, ой, так тут такая широкая юбка, я сейчас куда-то встану, там кому-то подарю и все, и забуду. То есть никогда не буду здесь двигаться. То есть изначально у меня было такое мнение. Буквально через 2-3 минуты, когда Андрей Кернер рассказал мне суть этого движения, что я смотрю на это как на Матрицу, как на еще что-то, у меня волосы дыбом поднялись. Я просто был настолько удивлен. Почему я раньше об этом не знал? И, кстати, я задавал такой вопрос, почему в России пришел только сейчас. Да? Мне ответили так, что в России э, все переворачивают всегда на деньги, а за границей это все носило всегда вот такой благотворительный характер. Всегда во всех постах, везде все звучит, что это подарки, это изобилие, это новое сообщество, сообщество людей, это блокчейн, живой блокчейн от человека к человеку, и поэтому ну, они все-таки рискнули зайти в Россию, и сейчас и Андрей Кернер, Андрей Гун, Андрей Шелл, они все проводят презентации, стараются донести до вас до всех, чтобы вы не публиковали разные слова, что это прибыль, это заработок, это еще что-то, нет. Это будет неправильно просто на самом деле, и от нас с вами зависит, конечно, дальнейшее будущее. Поэтому это благотворительность, вот. это движение, это сообщество, где люди получают изобилие, где люди общаются. Еще хотел донести очень важную вещь, чтобы вы понимали, когда вы встаете на доску, как новый человек, да, очень важна коммуникация. Обращайте на это прям не то что внимание, это вам поможет, это раз. Во-первых, это расширит ваш кругозор, у вас будут новые... Друзья, значит, у вас есть легенда и у вас есть четыре строителя, вот вы с них прям начинаете знакомиться, общаетесь, звоните, знакомьтесь, потом, когда вы становитесь легендой, у вас на вашей доске также будет четыре строителя, и вот это, это ваша комьюнити, с которой вы, в принципе, это ваши друзья, с которыми вы будете двигаться на реинвестных досках практически постоянно, вот. Здесь живая доска заполняется не только вашими, есть и перемешка других структур, об этом я рассказываю уже в своих, значит, школах технических, когда мы разбираем разные моменты правильной расстановки, либо неправильной расстановки, либо проблем, когда там кто-то не пригласил два человека, а уже вышел с легенды, то есть получил подарками 800 долларов, а у него нету двух приглашенных и все, и он говорит, а что мне, сейчас, а что мне дальше делать? Включаем зум, разбираем ситуацию, помогаем, и человек двигается дальше. Работаем в команде, это прям великолепно. Вот то ощущение здесь, ты здесь никому ничего не должен. То есть нету здесь такой практики, что от тебя кто-то что-то требует. Потому что здесь движение, которое зависит от каждого человека. Каждый человек пригласил, рассказал своим двум близким. Все, больше ничего не надо. И подарил 100 долларов от чистого сердца легенде. Поэтому вот такое потрясающее движение. Мы вас всех зовем. Кто еще не пришел, обязательно берите ссылочку у вашего пригласителя. Регистрируйтесь, заходите в это великолепное движение, сообщество. Получайте подарки, дарите подарки. И когда вы перепрыгнете тот барьер даже самого себя, что вы можете подарить 5000 долларов, я уверен, вас взорвет просто. Вы, вы, не, вы, сейчас, ну, вы сейчас просто не представляете, как это взять. Сколько сейчас 5000 долларов на русские? Ну -ка. да. Максим, какая разница? Это, да, ну, в общем, тысяч... это как бы солидные доски, уже деньги. Я да? просто к тому, что солидные деньги. И к вам сейчас приди домой, скажешь, можешь соседу подарить вот столько-то? Вы, естественно, это не сможете сделать. В этом, в этом движении вы научитесь отдавать. Это очень важно вообще в жизненной деятельности, научиться отдавать. И вот тут вы как раз научитесь отдавать и получать себе изобилие. Все, Спасибо всем. Если вы есть вопросы, задавайте. Максим, благодарю. Супер. Очень важные дополнения, нюансы, новости. Прям, прям очень в точку. И вот эта история про то, что это не финансовое движение, а именно движение благо отдавание и принятия, оно реально не пустой звук. И вот когда так начинаешь думать, тогда и работает по-другому. Да? Когда начинаешь смотреть на это как с призму финансов, совсем по-другому все выглядит. Друзья, кто-то хочет поделиться еще результатом? Если скажите, если нет, тогда перейдем к вопросам. Я тут в чате уже вижу несколько вопросов, отвечу сразу. Так, Окей, буду принимать. Давайте я пойду по вопросам. Значит, Очень интересная история. Почему... Почему считают доход 300 долларов с первого шага? В них 100 долларов уже вложены. Смотрите, что получается, когда вы... Сейчас я открою и покажу на примере. Значит, смотрите. Ситуация следующая. У вас 100 долларов подарок. Внешний пришел один раз из кармана, из семьи, из, семьи, да, из бюджета. Да? Вот. вы получили в виде подарков 800, да, то есть 800 вам перечислили, вам, да, подарили. Вы из этих 800, уже из, из, из всего из 800, да, то есть, ну, точнее так, давайте так, доход, чистый доход 700. Ну, не доход, а подарков на 700 долларов, да? вот так сделаем. Сейчас, где эта штучка, куда она делась? Так, так, так, сейчас секунду. Значит, равно. Равно. 700 это чистыми. Да? Из них вы заплатили 400 на следующий уровень. 400 на следующий уровень. И 100 внесли в реинвест. Соответственно, что у нас получается? Максим, вот, кстати, такой простой вопрос. Сейчас я уже даже начинаю считать и понимаю, что я понял, как это объяснить, и сам сбиваюсь. Так, значит, 800. Я сейчас просто не видно твоей демонстрации. Здесь просто стоп, демонстрации наши вопросы. Да, я объясню. Вы получаете подарком 300. То есть это не доход. то есть Вы получили 300. И из этого подарка да, 100 долларов – это, это, ваши, это ваш первоначальный подарок. Но я же говорю, если это рассматривать в виде инвестиции, то, конечно, получается, что вы ну, как бы получили доход 200. А мы говорим о том, что вы подарили 100, и вам подарили обратно потом, чуть позже, 800, из которых 300 подарочных вы оставляете себе. 300 подарочных вам не нужны на дальнейшие какие-то реинвесты, движения. Эти 300 вы можете потратить на свою жизнь, на изобилие, на, значит на подарки самому себе, либо подарки близким. Ну вот про что говорим здесь, что 300 – это вы подарками получаете сразу же с первого стола. При закрытии первого стола сразу вы получаете 300, а 500 оставляете на дальнейшее движение в следующий стол и на реинвестный стол. А, ну вот, да, так более, более подробно и более понятно. Так, сейчас, секунду, внизу еще были вопросы здесь. Так, свои две ссылки есть в первом круге. И там давать больше двух ссылок я не могу. Так, я уже на реинвесте, я могу много своих личных ссылок формировать. Правда ли это? Значит, можно и вначале делать свои ссылки больше, чем две, да, и на «Ренвести» приглашать тоже по своим ссылкам. Единственное, что нужно понимать, что если вокруг вас люди также хотят приглашать, вот про это говорил Максим, что нужно коммуницировать. То есть если человек рядом тоже приглашает, и он ставит своих людей, а вы вместо него поставите своих, то это немножко ну как бы по-человечески неадекватно. да? Но возможность приглашать у вас есть, и ссылки у вас есть. И на первом шаге, и на втором, и на третьем. Да? Поэтому если коммуницируете, человек не приглашает, вы можете приглашать своих. Да? Ну вот я надеюсь ответил на вопрос да, да дим все правильно все правильно то есть ссылочки у вас есть не только две и причем они появляются у вас сразу как только вы подарили подарок не обязательно переходить в строителя либо в гида либо в легенду чтобы дать свои две ссылки как только вы подарили подарок еще в ранге дарителя вы сразу же можете дать свою ссылочку своему любимому человеку, партнеру, другу, либо родственнику. Но созвонитесь со строителями, с билдерами, с легендой, узнайте ситуацию, в которой вы находитесь в столе, чтобы не получилось так, что кто-то планировал сюда поставить. А вы, Причем, знаете, здесь интерактивная доска. Легенда может всегда удалить какое-то лишнее место, да, или кто-то зашел у него вовремя, легенда может его удалить спокойно с доски. Вы сами тоже, когда зашли, или ваш партнер, вы можете скоммуницироваться, и он может уйти с этой доски, пока немножко подождать, пока вы, допустим, пройдете в билдера. То есть вы можете заполнять все восемь мест. Причем вы можете заполнять по-разному, не только все по очереди, да. Если у вас в команде кто-то идет быстрее, кто-то медленнее, кто идет быстрее, тот, естественно, приходит быстрее на ваши реинвестные доски. Поэтому здесь перемешка неизбежна, не надо ее пугаться, а наоборот, радоваться, что есть в вашей доске какой-то лидер, который быстро-быстро-быстро заставляет доску своими, своими партнерами. Но опять же, он вам сообщает, что он двигается быстро. И поэтому вы просто потом на следующем круге ставите два своих пригласителя. Либо когда уже легенды вы встали. Вы звоните в своей доске своим партнерам и говорите, слушай, у меня нету еще двух пригласителей, два места мне оставь. По крайней мере, я либо два своих поставлю, либо все-таки расскажу двум людям, и они под меня встанут. Вот, вот то есть, тот просто... пример, который сейчас рассказал Максим. Если вы зашли даже на позицию гифтера, вот здесь снизу, да, видно, видно сейчас мой экран, да, то... Если вы можете даже здесь приглашать уже начинать, и люди будут становиться вот сюда вот выше вас, вот на эту позицию вторую, да, и потом, если вот тут занята третья, еще и, и дальше там на четвертую позицию, ну это восьмая по цифрам, то есть если один, два, то вот так вот три, четыре, да, пять, шесть, семь, восемь, соответственно. Это все работает, это все на практике, надо видеть, смотреть, как оно. Мы уже пробовали это все, да, поэтому, ну, скажем так, если есть свободные ссылки, и опять же здесь плюс какой, что доска эта, она будет всегда развиваться. То есть если никто не приглашает, то вы все равно можете свои своими ссылками поставить. Кажется, вроде как они не идут за вами, эти люди, но потом они на следующем уровне, они придут к вам все равно, пойдут по магниту внутреннему, придут к вам на доску. Так, компания откуда? Вывод банковские карты есть. Не нужны здесь никакие, еще раз объясняем. здесь нет никаких выводов банковских карт, потому что нет компании, куда бы нужно было деньги платить. Выводить деньги вы будете свои личные, которые вам подарили на счета, на Binance, на криптокошелек, не знаю, на рубли, на евро. Вот, то есть вы поймите эту суть. То есть вот этот, это мозг не хочет воспринимать. Вот вы слушаете, мы говорим, говорим, говорим, и тот же вопрос, это нормально. То есть спасибо, что вы задаете этот вопрос, это очень ценно. Я Максиму два часа задавал один и тот же вопрос. Максим, это реально? Он говорит, да, и дальше рассказывает. Я говорю, Максим, это реально? Он говорит, да, и дальше рассказывает. Понимаете? То есть подсознание вообще не понимает, как такое возможно. То есть от человека к человеку не надо никакой э, банковской картой выводить с компании или еще откуда-то, потому что нет счета компании. Значит, по поводу владельцев и по поводу э, того, откуда компания, да, то есть э, изначально мы знаем, что это в ЮАР зародилось, но юридически, то есть нет этому какого-то четкого подтверждения, что вот прям, Сергей, э, выключите, пожалуйста, микрофончик, вот, э, значит, э, Поэтому, в принципе, нас это да и не особо волнует, да, то есть, где, э, ну, как бы, где она зародилась. Для нас важно, что есть алгоритм этот, и он поддерживается, он постоянно изменяется. вот сейчас были изменения, дополнения, да? и, по сути дела, даже хорошо, что мы не знаем юрлица и не знаем владельцев, потому что это бы было, как знаете, как биткоин и эфириум, да, то есть у эфириума есть владельцы, а у биткоина нет, да, соответственно, э, на владельца можно как-то воздействовать. Сегодня мир такой неспокойный, да, поэтому, а если нет владельца, нет ее лица, ни на кого воздействовать. И мы вот говорим про эти гарантии, которые, которых как бы нет в мире, но вот здесь оно дополнение идет, что не нужно, да? да, лицензии сертификаты есть. Опять же, не нужны лицензии и сертификаты на подарочную деятельность. То есть, в принципе, они не нужны ни по какому из законодательств. То есть, здесь не финансовый институт, который принимает от кого-то деньги или отдает кому-то или должен кому-то деньги офис можно по регионам открыть в разных странах, да можете офис открывать. О чем вы офис будете открывать? Офис о том, что, ну, как бы принимая подарки, вы, ну, как бы, вы можете, это как консалтинговое действие тогда какое-то будет открываться, да, то есть сама компания не открывает офис, ей это не надо, потому что она ничего не принимает, понимаете, вот этот стереотип который у нас заложился здесь, он здесь полностью разрушен, он убран, потому что нет причины для того, чтобы что-то там скамить, удалять, добавлять. То есть офис, зачем его открывать? То есть вы можете открыть офис как, ну, не знаю, как, наверное, вот консалтинговая деятельность это называется, да, по... чем это может связано? Потому что вы рассказываете, как можно, например, чем-то заниматься, да, в виде... В виде чего, опять же, большой вопрос, да, то есть, вот, вот кстати, интересный момент по поводу офисов, но, в наше время особенно, да, но вот он тут абсолютно не актуален, потому что вы ничего не принимаете, ни в виде кассы, ни в виде счета, да, и ничего не отдаете, как юридическое, как юридическое лицо, что это за компания, что это компания чисто и реальный, так, товарооборот, сколько надо для офиса, и это не, не обязательно, еще раз говорю, то есть, нет никаких вот этих стандартных моментов, которые товарооборот, то есть ну, как бы какой-то уровень маркетинга. Опять же, часто спрашивают: а маркетинг где? Я что получу за того, что придет мой человек. Ничего вы не получите в моменте, то есть никакой процент за него вы не получите. То есть, здесь свободная воля человека подарить подарок другому человеку, который по доске на определенном месте находится. Вот и все. А дальше вы придете на это за счет того, что за вами пришли люди. Можно так это как маркетинг выдавать. да? Вы придвинетесь дальше, передвинетесь дальше. И когда вы будете легенда, вам подарят подарки. Вот весь маркетинг. Вот реально, весь маркетинг. Ссылку каждый раз нужно новую оформлять. Да, то есть каждому человеку нужно новую ссылку давать. То есть по одной ссылке нельзя регистрировать. И ну, могут быть коллапсы различного рода. Мы с ними столкнулись. Поэтому... Одна ссылка – один человек, одна ссылка – один человек. На практике нужно смотреть, куда он встает на эту доску, если ему не нравится там быть, или он попал вообще в какую-то другую доску по какой-то случайности, он может оттуда выйти, нажать, ремоф сам себя удалить или легенда его может удалить. И в этом еще есть плюс алгоритма, что он так работает, и доски не застаиваются. Да? Про создание других своих аккаунтов. Сколько можно, как это работает, какие плюсы и минусы, когда его... Не поздно сделать, если легенда уже поздно. Как работает золотой треугольник? Что для этого нужно? Значит, про дублирование аккаунтов, мульти, мультиков, так называемых мульти-аккаунтов. Они здесь не требуются для движения в системе. То есть часто в матричных проектах они просто необходимы. Здесь это не, нет необходимости. Вы за собой ведете лично приглашенных по своей ссылке и тех, кто уже дальше пригласил, уже не по вашим ссылкам. И они идут за вами внутренним магнитом. То есть где-то вы вместе будете прям рядом идти, потом разъединяться, в любом случае опять соединяться. То есть суть такая, что э, вы притягиваете к себе тех, которые, которых пригласили. И вот это, по сути дела, похоже на линейный ракетинг. И чем больше таких людей у вас, тем больше потом на реинвесте на следующих досках вы быстрее их будете закрывать, потому что к вам придут из 15 человек, например, 10 ваших. Вот как раз закрыли эту доску, да, ну прошли дальше, прошли дальше. да. То есть э, непосредственно э, создание других аккаунтов в плане э, ваших родственников и знакомых или близких людей, вот этих два человека, но ну, мы советуем ставить своих. То есть вот этот так называемый золотой треугольник, ну, потому что очевидно, что э, если вы активный человек, то вы пригласите еще дальше четверо за них, или эти люди смогут пригласить по два человека. Да? Поэтому вот я вот, например, так сделал, Максим тоже так сделал, да, потому что ну, это нормально. Да? И эти люди, причем еще тоже будут работать наши близкие люди, то есть мы рассказали лучшим людям, которых мы знаем, все, они тоже в этом движении, все нормально, то есть не видим никаких. Дальше уже, если начинать еще больше дублицировать, вы должны понимать, а как вы сможете администрировать эти аккаунты, потому что там уже 4-8, вам нужно будет приглашать этих людей, если это ваши будут аккаунты. Да? Соответственно, если вы готовы это все администрировать, развивать, стоп-факторов нет, пожалуйста. Ну, как бы, ну, никто не говорит, что нельзя так делать. Если вы дальше, дальше, дальше будете приглашать вот это, по этих 2-2-2 человека, да? И опять же, время, когда вот легенда уже поздно, как раз когда легенда еще не то чтобы не поздно, а это нужно в это время приглашать, вы э, в центре стола, э, вы будете, спрашиваете билдеров, будут ли они приглашать, если не будут, вы ставите по своей ссылке человека, и он придет в этот стол и пойдет потом за вами, то есть, в этом проекте никогда не поздно приглашать. То есть вот все время можно и нужно это делать. Почему? Потому что вот эти реинвестные столы к вам люди притягиваются, приходят с предыдущих столов туда. И когда они туда приходят, если они все ваши, то это идеальный вариант. Если у вас сотни людей по вашей личной ссылке, то там все реинвестные столы будут созданы из ваших людей. Ну, соответственно, вы в день будете закрывать несколько столов, и вот вам максимально мощная подарочная деятельность. Ну, я надеюсь, что я на все вот эти вопросы, благодарю, во-первых, за вопросы, очень точечно, четко и сформулировано, и как бы ценно, да. Я надеюсь, практически на все и ответил, если какие-то нюансы непонятны, задайте еще раз. Так, так, так, отлично, отлично. Вот, поэтому, поэтому, так, Будут помощник привлечения специальных партнеров и социальных сетей. Да, это все происходит. Как бы, но ну, оно сейчас делается централизованно, если вы сами хотите это сделать. Ну, это как бы ваше право, вы можете это делать. Вполне возможно, дальше будет история про то, что мы этого бота будем давать как бы, людям, кто хочет продвигать. Да, ну, это... Ага, благодарю, Елена. Значит, но это пока в разработке, это, я надеюсь, в ближайшие недели уже будет уже в действии работать, да, после того, как протестируется система, ну, точнее, перенесется с одних компаний на другие, она не, не создается заново, это просто будет как э, реновация друг, другой системы, да, вот, но все равно нужно понимать, что основа здесь все-таки это вот э, свободная воля людей, да, и, грубо говоря, если каждый будет по два приглашать человека, то, все, вот уже на этом все будет работать. Да? Хотя, ну, опять же, мы смотрим как командную историю, как с приглашениями, поэтому это тоже будет актуально. Так, еще вопросы, пожалуйста, или голосом, или э, в чате. Дмитрий, можно вопрос? Да, конечно, Малентина. А, вот мне непонятно. А, значит, для того, чтобы перейти в реинвестную доску, нужно обязательно, чтобы было два приглашенных человека. Да. Если один приглашенный человек, вот дальше какие действия? Вы э, заходите еще раз на, в активную доску. Ну, вот вы прошли, у вас не, не было двоих. Вы еще раз заходите э, в доску, там ну, выбираете. да, Вы попадаете в доску, и вы должны будете ее пройти и в этот момент пригласить одного человека. Все, вы пригласите э, и как бы дальше пойдете. Еще, я так понимаю, можно... Максим, можно ли давать ссылку свою и не заходить в доску, и человек зайдет куда-то в другое место. По-моему, так тоже можно сделать. Да, я сейчас, я сейчас объясню. Допустим, вы попали в так называемый зал ожидания между первой доски, реинвестом и второй доски. У вас нету двух приглашенных. Что вы можете сделать? Во-первых, когда вы были еще легендой, и стояли на первой доске вы сразу можете поставить два своих аккаунта дополнительных и их подтвердить без подарка да? таким образом вы выполнили квалификацию у вас есть два два партнера но вы просто подарками немножко получили меньше да? второй вариант это когда вам подарили 800 вы попали в зал ожидания вы регистрируете по своей ссылке еще либо партнера, либо свой аккаунт. Он попадает рандомно в какую-то доску параллельную, дарит там подарок, и вы тут же подтверждаете квалификацию. Один у вас был, и одного вы еще поставили, и ваш партнер по вашей ссылке, он встал в чью-то доску, да? подарил подарок, и все, у вас квалификация тут же подтверждается, вы тут же переходите на реинвест. И на вторую доску. А ваш партнер, который встал только в первую доску, как только он ее закроет, он к вам прилетит в реинвест, и во вторую доску. Спасибо. Все понятно. Супер. Супер, благодарю. Да. Друзья, еще вопросы? Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы для этого здесь все и собрались. Все мы друзья, все мы товарищи, поэтому не стесняйтесь. Любой вопрос, он важен, потому что это вопрос, который будет вас беспокоить. По поводу да, приглашения. Да, да, есть такое. Да, это правильно. То есть уже с самого начала, если много... вот У меня есть человек, который на бронзовой доске, у него 6 приглашенных плюс, и он уже желтеньким кружочком... Обведен вот, Евгений, и он может, в принципе, зайти за своим пригласителем в золотую доску, если, опять же, его вышестоящий уже там находится. Поэтому здесь, да, это правильная информация. Ну, то есть, работает это так, что, например, вы когда мы сейчас идем друг за другом, да, по поводу вот множественных приглашений, мы идем друг за другом, и... Еще тот, кто впереди нас, он не успел еще пройти там на золото, на платину, да, как бы есть ну, движение. А, например, человек придет через полгода, да, сюда, там, или через, там, неважно, через год, через месяц. Мы уже пройдем все эти платины, он пришел, его пригласитель уже на платине. И он может уже сразу с бронзовой доски перейти на следующие. То есть он еще, он наприглашал, находясь на приглашал, находясь на бронзовой доске, он на приглашал 6-8 человек он еще там находится, но он уже может зайти в системе на следующий уровне. Вот для чего это нужно. Да? Вот в таком моменте. Сейчас для нас это не актуально, но в принципе это скоро начнет работать. Поэтому те, кто активные, здесь они не ущемлены, они не стоят и не ждут в очереди обязательно. То есть пригласил, все, иди дальше, пригласил, иди дальше. То есть вот эта история про два приглашения, она минимальна. Да? То есть минимум два приглашения, а дальше можно больше. Да? Так, два человека нужно для перехода на второй стол или для реинвеста. И для того, и для другого. И для реинвеста, и для второго стола. Так, да, я уже дублирую голосом то, что написано. Как помочь продвижению доски? Шестого движения нет доски. Строитель, предлагаю сама, но пока думаю, люди не зашли в проект, и у других строителей нет дарителей. Нужно коммуницировать. Вот то, о чем говорил Максим внутри, да. И нужно понимать, кто будет приглашать, кто не будет приглашать. Да? То есть, да, такие ситуации есть. У меня там одна из досок сейчас есть. Три лидера крутых, а в итоге два места не заняты и никак не можем продвинуть ее. да. Вот сейчас будем общаться, смотреть. То есть это индивидуальный подход. То есть, понятно, когда будет автоматизация, там вы выдадите в общий чат эти ссылки, они просто заполнятся автоматически. Но даже сейчас... Общими усилиями можно продвинуть эту доску, да, поэтому, но из 6 марта это не так давно, да, я вам скажу, то есть это нормальное время как бы, да, еще пока, но все равно надо заниматься именно сообща, вот идеальный вариант это создать общий чат на эту доску и прям ну, куда энергию вы направляете, там и будет развитие, то есть вот здесь это, это про вот этот пункт саморазвития. Не пустой звук, вот, а через что мы растем? Через какой-то вопрос. Это не проблема, это вопрос, его надо решать. То есть, если позицию занять, что все вокруг виноваты, да, часто бывает такое здесь, то как бы ну, ничего не будет двигаться. Если позицию, а что мы можем сделать для того, чтобы все вместе, для того, чтобы продвинуться, все, вот так вот будет происходить все. Вот С этими мыслями идем, делаем, и все будет хорошо. Так, еще вопросы? Я вчера подсчитывал, сколько примерно партнеров, друзей, э, с каким я рассказал про это движение и сколько э, пришли в это движение. 142 партнера, э, друзей я, я насчитал вчера. Э, причем по моим ссылкам э, зарегистрировано у меня только 11. 11. Вот. А все остальные э, друзья, они у меня пошли как раз на помощь вот таким доскам, да, где, допустим, бывает такое, и вот у меня еще осталось три доски, такие, где вот реально четыре э, билдера, они реально не приглашают, да, в этом случае, конечно, просто ждем автоматизацию, она сейчас скоро заработает, э, потом немножко времени надо ее раскрутить, э, и все, в любом случае все заработает, здесь движение не остановится, даже если вы не приглашаете, да? Но в любом случае есть легенда, есть лидеры, всегда можно обратиться и как-то порешать эти все вопросы. Но так как я, как обычный человек, я просто взял и рассказал. Вот я беру свою личку, проматываю ее, смотрю, о, Олег, я ему еще не писал. Пишу, Олег, привет, есть новая тема, очень классная, удели пять минут, сообщи, когда я могу к тебе позвонить. Все. Мне он перезванивает, говорит, Макс, что там у тебя опять? Я говорю, слушай, ну вот смотри, такая эта штука, благодарительное движение, давай сходим на, на Zoom, там все, там все подробно, да, рассмотрим. То есть здесь как бы ты один раз даришь, и тебе вселенная и сообщество одаривает тебя восемь 8 раз больше, да. Вот и все. И люди заинтересовываются, потому что это что-то новое, это что-то интересное, это энергетика, это общение, это увеличение комьюнити, увеличение своих, ну, лидов, да, так скажем, то есть увеличение своих друзей, своих партнеров, потому что вы в доске связываетесь с новыми людьми, дарители, которые приходят, когда вы в, в легенде, это новые люди, да, и они вам дарят подарки, вы с ними общаетесь по телефону, знакомитесь, и тем самым вы находите себе новых друзей и новых товарищей. Вот. Поэтому это очень важно понимать, что здесь просто нужно общаться. Если вы стоите в доске в своей, начните общаться, сделайте чат, посмотрите свои лички, посмотрите, кому вы можете предложить. У любого человека есть... Два родных, знакомых человека, кому бы вы могли рассказать об этой энергетике, об этом движении. Либо в крайнем случае скинуть зум просто, да, запись зума, сказать, братан, посмотри, вот просто удели время, посмотри, а потом мне перезвони, скажешь, что думаешь. Все, это может каждый сделать. Супер-супер, ну да, про 140 это жестко, жестко, 140 и 11 личников, поэтому, ну вот как-то так. Хорошо, друзья. Если вопросов нет, тогда завершаем. Если есть, еще задайте или голосом или в чате. Да? Вот. Благодарю Максима, что присоединился, активно рассказал очень важные моменты. Да, я просто дополню, чтобы вы понимали цепочку. Вот 142 человека я пригласил, я рассказал, и сейчас нас, нас около 1600 по факту. За 16 дней. Вот и все. То есть, кого вы зовете, этот человек тоже зовет, и таким способом получается большой комьюнити. И это еще не все в нашем общем чате. Летом у нас план стоит 200 тысяч партнеров. Мы уже не раз это сделали, мы проходили планку 100 тысяч партнеров. И вот сейчас мы поставили планку 200 тысяч партнеров в этом движении. Мы видим ее вполне реальной. Поэтому двигаемся именно к этому. Супер, супер. Ну, понятно, в обычном режиме это при, принять сложно. Это еще сложнее, чем 5000 отдать или принять. Да? Но когда уже человек проходил это, и команда проходила такие цифры, то это просто повторение. И, ну, скажем так, я понимаю, что это абсолютно реально. Вопрос только времени плюс-минус несколько месяцев. Ясно. Хорошо, тогда завершаем. Благодарю. Благодарю, что вы сегодня пришли, послушали, задали очень ценные вопросы, классные, благодарю за вопросы. Сегодня в 17.00 будет презентацию вести Алтай Алим. Все, приходите, приводите ваших друзей, ссылки будут в чатах. Все, благодарю, удачи, завершаем.